Шанс, ты на эту сцену я хочу пригласить поэта, композитора, автора-исполнителя, который пишет песни для души в стиле русский шансон, городской романс, лирику. Друзья, на этой сцене Геннадий Зачетный, встречаю! Он будет исполнять видео собственного сочинения, которое называется «Старая Ива». Землю платком из желтых листьев, и гладь с пруда, что ссыла подернут кромкой льда, а я остался там, где призрачные мысли, где мы клялись, что будем вместе навсегда. Песня, голос твой, мне чудится ночами, И ты под гибкой ибой, с распущенной косой. Я счастлив быть с тобой, и радовалась с нами, Раскинистая ива над мутной Oh. Спасибо огромное.